Всем здорово, С вами Гидро 4 и сегодня с нас реакция на Слидана. Можем повторить. Я даже не знаю, что это за ролик. Мне его посоветовали. Я не знаю, если вам в дальнейшем понравится смотреть Слидана, можем продолжить его, на него снимать реакции, и если у меня не будет с него авторских прав никаких прилетать. То вполне. А, давайте смотреть. Я так полагаю, стоит начать с объяснений и оправданий. Но, ребята, дело в том, что у меня не было выбора. Весь последний месяц мне пришлось провести вот в этом небольшом закрытом помещении наедине с Кузей из университета. В общем, мне нужно было залезть, чтобы снять видеоматериал. Видите, вот аппаратура профессиональная стоит. И почему-то так сложилось, что то он то снимал стал, в туалете вот этот. Заклинил, конечно, сейчас он уже все, но на это ушла уйма времени, ведь под рукой у меня была только выдвижная вилочка. Наверняка вы сейчас подумаете, что это юмор такой, да, но решил поклонничать и бред в очередной раз понести. Но вы все-таки попробуйте войти в мое положение. Хорошо, что я с собой взял хотя бы немного хлебушка покушать перед тем, как закрыться. Без него я бы вообще умер от голода. Зачем ты сейчас с хлебом пошел в туалет? Радионки. А я, если вы помните, я говорил о том, что сейчас у нас сезон видеоигр на наподобие GTA. Вот у меня Сидор же в шкафу сидит. Надеюсь, не Сегодня я буду заливать вам мочу в уши Про очень интересного представителя этого жанра Одну из самых неизвестных И никому не встравшихся игр Про вторую мировую войну под названием Саботер О, знакомая игра Или в легендарных списках 200 лучших игр Я и сам узнал про нее от своего друга Интеллектуала Да, любил я погонять в эту игру Но больше всего я люблю Сладко дунуть что? Ну вы видали, какой актер Умеет же хорошо и правдоподобно сыграть Вы ни в коем случае не подумайте Что это пропаганда, там, антисоциального Образа жизни Я вот на всякий случай разъясняющий текст для ознакомления Втыкну, а то я вас знаю Как вы любите интерпретировать То, что происходит на экране Главное меню здесь, как вы могли заметить Пестрит черным цветом Это не я на монтаже гадости надел Не спешите быковать Была бы моя воля, если эти цвета окрасил игру а Типка серый, это под контролем фашистов, типа будем. было. Поэтому перейдем и, к статусу. Мне уже есть много чего сказать про начальную заставку. В очередной раз фигурируют голые бабы, на которых мне мало того, что противно смотреть, так еще и приходится сидеть и зацензуривать. Да нахуй нам не надо. Игра показывает нам бордель, в котором сидят мерзкие фашисты. Они конкретно ведут себя по-хамски, и камера плавно... Да Действие происходит во Франции. И это ирландский агент. Зовут его... Да неважно, как его там зовут. Важно, то, что я поставил на эту игру сибирский русификатор. Ну, меньше качать, легче ставить, как говорится. Если вы думали, что в Сан-Андреас или там Гарри Поттере, пиратские переводчики-полиглоты, то эта работа просто квинтэссенция актерской игры и красноречия. У меня в дипломе написано, что я прокладач, поэтому я сейчас вам перекладач немного под дверь. Да, ну, он, наверное, украинец, да? We, это дословно переводится как мы ничего не отмечаем. Но если тебе хочется пересчитать свои зубы, я бы с радостью въебал. А хм. вот версия от профессионалов. Ну и что, отмечаем? Да, искусство, но если ты не будешь держать язык за зубами, нам конец ЧЕГО, блядь? Ч... Вообще субтитров не соответствует Для интерпретации реплик, я же еще и субтитры активировал, так это только усложнило задачу, потому что они со озвучкой по смыслу постоянно расходятся Может тебе стоит задержаться? Насколько плохо? Какой ужас, ему нужны антибиотики Я найду химика Пойду, поделись у Написано врача, я найду химика это тот, который улыбается, как объевшийся кот. Но про кота это была довольно сильная фраза. Что? Еще здесь мужскую речь иногда озвучивает тёлка. Я думал, что мы нашли убежище от шторма. Но, похоже, у судьбы другие планы. What? Кроме того, бывает, звук вместе с субтитрами и вовсе исчезает. И как это понимать? Если Даже не субтитров не будет, нет. Я подставлю озвучку из личного архива. Отсоси, педрелая Офигенный архив. Неудачник ты, ебаный. Бля, засунь руку в жопу и вытащи еще одного такого, как ты. Че уставился, пидор? <соединенный> Дерьма кусок. Твоя мама родила эту хуйню? Да. Правда, временами можно услышать весьма умные вещи. Вы знакомы с концептом атомного синтеза? А, никогда не любил пышностей. Мощность. Так... Напоминает мысль одного великого человека, который научил меня всему, что я знаю. Я как шаверма. Если не повезло, будешь страдать. Иногда мне очень стыдно, что мы не общаемся, но недавно нас свел бот Госу Аи. Реклама. каждый хук — это история длиною в жизнь. Какую лучше занять позицию? На что рассчитывать? Когда помочь союзникам? Где лучше вонять? Все это станет очевидным, если идти к своей цели с помощью подробного анализа ошибок. Все ваши смерти, варды, лейнинг и потраченное в пустое время не пройдут напрасно, если вы сделаете правильные выводы. К тому же, благодаря боту, вы будете ошибочно думать, что с вами кто-то хочет общаться. А с новым Патти Файндером, вы даже сможете найти себе реальных тиммейтов, так же, как вы это делаете в Грайндере. Пропустить или лайк? Хм. Теперь я снова могу побеждать и проводить время в приятной компании своего старого мужа А если вы тоже хотите космически усовершенствовать свои навыки в доте или онлайн-шутере по БГ, то скорее переходите по ссылке, или я не буду выпускать видео еще два года. Шантаж? Возможно. Но мне поеб... Подпишись, если любишь ма... Ой, мы продолжаем, да? В начальной заставке наш герой беседует с лидером парижского сопротивления, и в конце крупным планом показывает грустный взгляд на совместное фото с Коришем. Кстати, если у вас видеокарта AMD, как у меня, то данная игра будет лагать как очко бешеной собаки. Видите да ли, уж. она вообще старая старая не при этом. Но я знаю один неплохой способ решения данной проблемы. Сладко дунуть. -ду ну или запускать игру на минималку. Зачем принципе, ты... Разница в качестве не такая уж и большая. Такое вставляешь. А данное фото нам показывают неспроста. Здесь есть трагическая история. Еще три месяца назад главные герои вместе со своим придурковатым лучшим другом занимались машинами и гонками. Пижонистый придурок. Нет, спасибо, брат. Пижонистый. Они были не вода. И вот в один прекрасный солнечный день им нужно было ехать на гонку в Германию. По прибытию в один из местных кабаков к ним зашел фашистский соперник по гонке и главный антагонист игры. Он начал быковать на наших друзей и даже пустил искрометный черный юмор. Мне не нравится немецкая кухня. Сейчас возможно, но скоро вашим женщинам придется полюбить вкус немецких колбасок. Да, вы поняли, так про какие колбаски идет речь? А на помощь приехала еще одна старая подруга проститутка. Ты кадришь? Я, между прочим, в первый раз вижу, как персонажи компьютерной игры догадались втроем сесть на два сиденья в машине. Мне кажется, это да, прорыв искусственного это было странно. Мы успешно убегаем, а наш кореш уходит в сторону и... Пойдем, проведу тебя через заднюю дверь. Я бы по-другому не хотела. Это даже не ошибка перевода. Они действительно так забавно описывают намерение совершения сексуального акта. Ну, чтобы насладиться жизнью перед завтрашним событием. Саму гонку вместе с Голубой эти шрамы? Это же отсутка Жокеру. ...не составило особого труда. Хотя Но фильм вышел товар, позже. Но решил схитрить и подстрелил колеса, благодаря чему унес первое место. Двум дружкам захотелось ему отомстить, и они, пробравшись к нему домой, скинули его колымагу в озеро, на чем их словили и начали пытать. Нашему герою повезло, но вот его корешу не очень, и так жизнь потеряла свои краски. Конечно, он в итоге сбегает из этого ужасного места, но в на масштабное немецкое вторжение. Они только в вот красный вцебает, цвет, а огонь не остался. И, горит. и вот после этого всего он оказывается в борделе с их единственной совместной фотографией. Хотя я бы не сказал, что он сильно грустит по этому поводу. Да, на столе у него лежит мертвый друг, но зато над головой висит полуголая баба. Вообще, я не понимаю, к чему так много ноготы и разврата в этой игре, как будто не. Чтоб ты больше показать. замыливал! Да. Любил я сладко дунуть. Да хватит! Да. Башни при запуске игры понятно, что Осуждаю! в Париже. И хотя карта охватывает не весь город, все равно масштаб впечатляет. Я должен сказать, это, наверное, самый удачный перенос Парижа в виртуальный мир. Мало того, что куча потрясающих видов и приятная атмосфера узких улочек передана превосходно. Вот видите, я для вас специально ездил, снимал. Так еще и это не просто. Да. Прекрасная архитектура превращает ее в настоящий Assassin's Creed. Я не преувеличу, если назову главного героя бешеной обезьяной. Он может залезть куда угодно и паркур на самом деле занимает не последнее место в геймплее, здесь нужно постоянно крапкаться как черт и часто это необходимость, как здесь например, потому что на крышах вечно пасут фашисты и их нужно незаметно сбревать, так скажем. Это все, чтобы они не успели вызвать трибугу. Да, тут цвета уже Его цветы. они могут вызвать, даже если просто близко к ним подойти. Или совершить преступное деяние. Ой, блин, бабуля, извини. Ой, я, я не знаю, что на меня нашло. Я просто... Не, ну я просто хотел показать... Вы не подумайте, я клавиши перепутал, а он так и не поднял. Не сразу агрится, а просто подозрению у то начать вызывать. Работают совсем уж халтурно, если честно. Вам, наверное, до сих пор непонятно, почему здесь цвета чередуются с черно-белым фильтром. А дело в том, что мы же находимся в Париже, который оккупирован проклятыми фашистами, вот дирижабли летают и везде свастики развешаны. И так как по сюжету наши чмордеи участвуют в партизанском движении, по мере прохождения миссии нужно подрывать стратегические точки фетишистов, тем самым уменьшая их влияние в определенном районе и разукрашивая его в яркие цвета. То есть mm -hmm. черно-белый с красным указывает на то, что эта местность жестко контролируется фашистами. Я вам больше скажу. Хотя и показывала весьма забавный пиратский перевод, и вот это... Собачка. Эм... Это потрясающая игра. То есть она не... И он бежал зад Настоящим боевиком с серьезной драмой, красивыми спецэффектами и интересными геймплейными элементами. Такими как переодеться в фашиста, чтобы замаскироваться и проникнуть к ним в логово. И знаешь, что он мне ответил? Не знаю. Пошел в задницу. <смех> Верно. Не смотрите на то, что в целом из-за да? здесь сосут анал, потому что на самом деле это <смех> красиво. <смех> ну да, может быть и есть тут наличие... Ну бабушки, ты хочешь играть старенькое? Смотрите за то, какая милая бабушка. Ну просто милота. Никак не на любую... Ой, блин, ребята. Я, <смех> <смех> я не понимаю, что придумал. Оно а, ну, само... Ну правда, я не знаю... Я, я слышу, как я ты нажимаешь прыгал, на кнопки. Прыгал. Это просто... Блин, еще и фонарь на неё... Ну, не знаю даже, что сказать. Поставьте лайк, если тоже жалко бабулю. <свят> По классике, можно весьма забавно сбивать на дорогах пешеходов. Но меня удивило, что сбитым здесь легко могу оказаться и я, если встану у машины на пути. Да чё я су... Все осуждали что происходит. В этом есть определенная доля реализма. Но вот какому моральному уроду придет в голову невинную бабушку искалечить, руку поднять на пенсионера, когда она еще кричит: я же не сделала ничего плохого. -кому? Мне непонятно, если честно. Вообще <с ваши <с современные аморальные нравы это глупости все. Возьмитесь за ум, наконец, прошу. Но больше всего я люблю сладко поиграть в эту игру. Над физикой местной фауны тоже поработали неплохо. Коровы не реагируют на удары, а если вырезаться с разгону, то тоже ничего. Но вот Товари. если садить боком, то они разрываются, распадаясь на шмётки. Весьма интересно. Но еще более Баб. интересно вот это. Ну и как вы прокомментируете данное происшествие? М? Причем это не разовый случай. Коровы чисто отправляют машины на небеса. Это так механика здесь работает. Просто удивительно. И еще здесь неплохой искусственный интеллект тупедов, которые спокойно могут и друг друга давить без задних мыслей. А также да таких да? животных, таких как голуби. Опа, вы не подумайте, я ни в коем случае не живодер, просто нужно было показать вам, как это работает. Я прошу вас, вы, кстати, не забывайте, что... Ой, ну вот, опять... бабуля пострадала... Не забывайте, что она вот опять, Помогите ей лайком, а? Мне нравится, что эта игра живет своей жизнью. Неважно там, чем вы занимаетесь, но разговариваете с кем-то, ей абсолютно плевать. К вам может спокойно подойти мужик, потереться по приколу, или просто вот это будет происходить на экране, где непонятно, кто с кем говорит, потому что все хуй пойми, куда смотрят. Ну, как я ну, люблю, скрипты не реагируют, да? Сюжетные миссии, конечно, достойны отдельного Оскара. Потому что, во-первых, они действительно выглядят очень масштабно и зрелищно. Мне вот понравилось, как нужно было забираться в горящий дирижабль, а потом с него вылезать. Вот взрыв моста с поездом, где сперва надо было проникнуть и навалить взрывчатки, прыгая по опорным балкам. Потом перестрелять целый поезд нацистов, выбросить с него мешок с говном и наконец подорвать. Но это то, ради чего я живу на этой земле, в принципе, я так считаю. А в четвертых, ой, прошу прощения А в четвертых есть и просто душевное задание По типу пробраться на трапезу нацистов, чтобы сорвать у них бутылку шампанского, я извиняюсь Это не юмор, если что, действительно в игре есть такая миссия И, наверное, стоит упомянуть мою любимую Конечно, в борделе происходит много я чего девица, да? Например, этот жмых, который одновременно пыхтит сигарету и в то же время бахает пивон полу. Но Ooh, самое это интересное, интересное, это, это не отец, отец не затушить. решил, видимо, на Поглядите, Он просит убить одного из нацистов, приходящих к нему на отмаливание греху. Что вы хотите, чтобы я сделал? Снеси его, чертову башку. Сама по себе миссия простая, но как красиво поставленная. Вы попробуйте прочувствовать эту атмосферу, эту боль. В GTA я такого не испытывал, признаюсь. Ну и на такой христианской ноте я собираюсь заканчивать, потому что спойлерить дальше это нехорошо. Данный продукт лично меня весьма порадовал своей уникальностью и красивой разрушаемостью. И если вы когда-нибудь, проходя мимо радио радиорынка прохладным дождливым днем заметите диск с этим шедевром, обходить его стороной будет однозначно некрасивым поступком. Проводите больше времени с вашими детьми, чтобы они, не дай бог, не смотрели эту поганую мерзость, которую смотрите вы. Хорошего вам вечера и отличного настроения. Ну а чё там такие диски искать, здесь давно уже торрент придумали, осуждаю. Ну просто сейчас уже так другим способом уже не найти просто эту игру. Я надеюсь, музыка не под авторскими в конце играет. Ну, обзорчик мне понравился. Вот сам Саботер я не играл, но я видел у друзей, как, как они проходили. Вот как раз вот там типа вот дописывалось то, что вот, а, там в свободной территории цветная захваченная немцами это черно-белый цвет, вот как, с выделенными цветами красного, синего там был вот, огонь тоже горел, Это типа как город грехов типа такого. Ладно, если понравилось, смотреть подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмок на колокольчик, не пропустите, побывайте выбрать контакт подписывайтесь на Слидана, и если вам понравилось то, что на него сняли реакцию, могу продолжить еще дальше на него снимать реакции, и до следующего видео, не забывайте подписываться на другие мои каналы и соцсети.